Здравствуйте, уважаемые слушатели моего канала. Сегодня я хочу сделать, в общем-то, необычное видео для темы на вас, для вас. Но эта тема для вас животрепещущая. Это проблема сертификации в кавычках врачей. Вы сейчас поймете, почему я говорю это слово именно в кавычках. Значит, давайте начнем с самого начала. Что такое сертификация? Значит, сертификация вообще, по идее, это очень хорошая вещь. Которая предназначена служить для того, чтобы врач постоянно повышал свою квалификацию. Что значит повышал квалификацию? Чтобы врач интересовался новыми методами в виде лечения, чтобы врач не забывал там какие-то моменты, чтобы врач интересовался ну, своей, чтобы врач интересовался своей профессией. Но, как правило, как правило, любую хорошую идею можно и испоганить. Значит, начнем с того, что же такое сертификация. Значит, когда врач заканчивает учебное заведение, которое, в котором его учат всем премудростям его профессии, в данном случае врача-стоматолога, он получает на руки диплом. Могу сказать так, что в наше советское время нас учили абсолютно всему стоматологии, Абсолютно всему. То есть у нас шла и терапия, и хирургия, и ортодонтия. Знали мы и физику, и внутренние болезни, и детские болезни. В общем, абсолютно все. Почему я была в восторге от того, что я буду работать стоматологом? Я помню, как сейчас я сидела на лекциях по физике, на первом курсе, уже в конце первого курса, это был май. И у меня почему-то стукнуло такое счастливое настроение. Было, мне стукнуло в голову. Думаю, надо же. Мы, мало того, что мы получаем практически все знания и по внутренним болезням, и по педиатрии, и по психиатрии, абсолютно все, у нас везде шли свои занятия, свои ну, экзамены, тоже мы сдавали все экзамены. И по внутренним болезням мы сдавали экзамены, и по навыкам мы еще брюшную полость, и все, несмотря на то, что мы были стоматологи. Конечно, отношения... Ну, естественно, наши профильные есть наши профильные. Это понятно. Отношение к нам было соответствующее. Но учить мы учили все. А поскольку я еще с детских лет семи классов ездила с мамой по скорой помощи и вообще с скорой помощью, мечтала быть только врачом. И то, что я попала на стоматологию, я, конечно, очень не хотела. Но я хотела быть в медицине. И когда стал вопрос между тем, быть ли мне художником или идти мне в медицину, я хорошо рисую. Вот я сразу сказала, что я пойду в медицину. И мама нисколько не это самое, потому что ребенок сам, человек сам себе выбирает, куда он пойдет. Вот, и таким образом я оказалась на стоматологическом факультете. В те времена на стоматологию все шли, все остальные. Вот. а все дочки и сыночки были на лечебке, на педиатрии племянники племянницы, а все остальные на стоматологию. Сейчас все наоборот. Заработки на стоматологии на порядке превышают заработки во всех отраслях медицины. Ну, в принципе, с одной стороны, это правильно, но, но, но, я сказала, везде есть свои но. Социум откладывает свои отпечатки, и, как говорят, вот у нас все пытаются бороться с коррупцией. У нас, понимаете, коррупция – это родная дочь частной собственности. Раз у нас есть частная собственность, у, вас, у нас будет коррупция, и никуда мы от нее не денемся. Вот. Поэтому, когда я закончила институт, я пришла работать. После того, как я начала работать, я работала год интернатуры. был, Но у нас каким-то образом интернатуру сняли, мы прошли только 4 года. Это как раз было в 1987 году рванул наш Черобль, а в 89 я закончила институт. И нас все гнали на вот эти чернобыльские зоны. Слава Богу, меня Бог миловал, и я попала на детскую стоматологию. То есть за меня там замолвили слово, я попала на детскую стоматологию. И в Чернобыльскую зону то, э, я не поехала. Вот Чернобыльская зона, кстати, вот сейчас просто перестали говорить про то, что у нас Чернобыльская зона, но вы же не считаете, что 20 лет это период полураспада ядерных элементов. Период полураспада у них несколько тысяч лет, если не миллионов. Поэтому Чернобыльская зона, фактически вся страна практически является Чернобыльской зоной. То есть благодаря Чернобылю мы чуть бы не разрывали земной шар. Итак, значит, мы закончили, ну, прошли интернатуру, получили мы, получили мы значит, документы о том, что прошли интернатуру, и, естественно, приступили мы к самостоятельной работе. После определенного времени, значит, в наше советское время это были пять лет. Сейчас немножко правила изменились. Мы должны были проходить значит, курсы повышения квалификации, в принципе, специализация, сертификация. Ну, то есть называется специализация. Курсы повышения квалификации. И после этого мы продолжали работать. То есть без вот этих курсов, ну, фактически работать было нельзя. То есть уже было проблематично. А сейчас так вообще не примут документы и не возьмут. Но в любом случае мы даже не знали, что за это надо платить, потому что за нас платила всегда поликлиника. Мы не понимали что это все стоит денег и тогда когда нам грянул к нам капитализм вот тут мы поняли что оказывается все стоит денег и что все везде нужно платить и уже когда я приехала, я проходила курсы специализации, то есть специализация была через 5 лет после начала работы. Прогресс тогда в те времена шел у нас медленно, и поэтому 5 лет было вполне достаточно. Но однажды я узнала, что можно пройти специализацию через 3 года. Мне очень... Вообще хочу сказать так, я очень люблю учиться, я очень люблю читать, я люблю, я люблю свою стоматологию, я обладаю хорошим клиническим мышлением, логическим мышлением, которым сейчас не обладает очень достаточное количество врачей. Ну, просто логику у нас отбивают, с, ну, с уже даже со школьной скамьи отбивают логику, у нас полностью идет американское образование, вот. а уж тем более, когда человек вырастает и попадает выше учебное заведение, не знаю, чему их там учат, но, по-моему, уже совершенно не тому, что значит, приходят они совершенно заточенные на деньги, но не заточенные на лечение людей, на пациентов, вот. Я узнала, что можно, лечить, лечить, можно попасть на курсы повышения квалификации через 3 года. Но мне четко дали понять, что ты пойдешь только через 5 лет. А как оказалось, что главврач и может дать разрешение на, на курсы повышения квалификации. Но для этого либо надо носить главному врачу пакеты, а вот, либо быть дочкой-сыночкой и так далее, либо, ну, чтобы кто-то за тебя замолвил слово, поскольку у меня мама была простым врачом, и я, в общем-то, не считала нужным этого делать, никому я зады не лизала никогда я, естественно, через три года не попала. И вот, наконец-таки, наступает пять лет, я попадаю на повышение квалификации, и там, в общем-то, я не выдержала. На самом первом нашей встрече ввел профессор нашу встречу, и как раз зашел вопрос по поводу амальгамы, и я не выдержала, встала и высказала свое мнение по поводу этой амальгамы. Почему я вообще не считаю, что амальгама – это достойный материал для восстановления зубов. И после этого, когда... Мы уже после, после сертификации. У нас был, было кафе и так далее. И мне сказали, что приезжай-ка, ты ко мне на повышение в ординатуру. Ну, я, естественно, для меня это было очень даже здорово, потому что я наработала много хороших. Я, естественно, работала и платно. У нас не было тех, кто работал бесплатно. Наши главные врачи брали хорошие, возмездные эти самые. Потом меня уже начали учить. Каким образом это делать? Те же самые главные врачи, мол. А, вот, но когда ординатура моя стояла поперек горла начальству, и, естественно, меня хотели выпроводить в эту ординатуру по статье, уволив из моей поликлиники. То есть меня пытались подставить под деньги, что я беру деньги, это все хотели сделать со свидетелями и, в общем-то, уволить меня. Наконец-таки ненужный человек был бы уволен. Но, ну, вот как-то вот просто получилось так, что не сумели они этого сделать, и только потом до меня дошло, что случилось. Вот, и я еще у мамы интересовалась, говорю, мам, зачем они это делают? Она, ну, потому что, говорит, ты не являешься каким-то... Мы с тобой не являемся блатными. Тогда было такое слово. Мы с тобой не являемся блатными. Мы с тобой обычные врачи, которым э, ты будешь сидеть на своей терапии, и все. Вот. И я, в общем-то, не раздумывая, ну, я уехала в эту ординатуру. То есть, этому профессору пришлось приехать дать распоряжение, что такого-то врача отпустить в ординатуру, потому что все это стоило денег, я не знала об этом. Ну, мы тогда и не въезжали в эти, в эти ситуации, это были, были последние ординатуры, которые были бесплатные, я уехала в нее бесплатно. Проходила я ординатуру по ортодонсе, но сертификат мне дали по детской стоматологии, проходить ординатуру должна была на другом, в другом месте, вот, Но меня спустили именно туда. Я хочу сказать, что душа у меня картодонтии орден... никогда не лежала. Я ее сначала в институте, я ее не понимала, потом, когда я ее поняла. В общем-то, я понимала, что здесь надо нарабатывать свои, э, свой, ну, страшновато немножко. Может быть, кто-то, если считает, что ему не страшно, но мне, допустим, как-то даже страшновато, потому что это сопровождается, с одной стороны, разрушением ткани, с другой стороны, вызывать надо наращивание ткани. В общем, там э, очень много своих нюансов. Но так, чтобы вот то, что я сейчас вижу, конечно, как уродуют нормальные прикусы, и делают из них вообще неизвестно что, и потом люди не могут найти концов. А самое главное, когда вызывают вот эту вот патологию височно-нечелюстного сустава, я-то лично понимаю, что это такое. Меня возмутило. Поэтому, когда я начала консультировать на медицинских сайтах, понимая, что могу консультировать везде, вот у нас вышли стычки. И, в общем-то, все дошло до того, что сейчас вот с этих медицинских сайтов я пишу правду о, о том о положении, если доктор действительно не знает, Потому что я действительно пишу правду о том, что вы попали в руки к дураку, извините меня, вот, а не к нормальному доктору, то есть человеку, который вообще ничего не понимает. И естественно это вызвало кучу ненависти и сейчас вот в интернете, в общем-то взяли травить, взяли травлю. И, в общем-то, главный аргумент – то, что я консультирую по ортодонтее, а сертификат у меня поль только по детской стоматологии. Во-вторых, на сайтах я не собираюсь выставлять никаких документов абсолютно. Это мне совершенно не нужно. На каком-то сайте с меня потребовали даже паспорт с номерами и со всем прочим. Ну вот объясните мне, пожалуйста, зачем вообще мой паспорт с номерами? Паспорт, все видно, что я там есть, но номера закрашены. Нет, нам нужно только с номерами и все. Вот, но с номерами, не с номерами, в общем-то, я не стала там, я не стала на этом сайте консультировать, потому что я посчитала, что это какая-то афера и правильно сделала, в общем-то. Вот. Так что я имею право выставлять свои документы или не выставлять свои документы, я имею право это решать сама. Дальше. Сейчас у нас, конечно, несколько лет назад у нас, конечно, у врачей был шок. Почему? Потому что изменились условия сертификации врачей. То есть перед тем, как ты должен сам заплатить за свою собственную сертификацию, раньше мы не платили, платило учреждение, может быть сейчас тоже платят, но если дочки-сыночки. Обычным врачам этого не делают. Ты должен набрать еще определенное количество баллов. То есть, что это значит? Ты должен поездить по съездам, ты должен... А съезды это тоже платно, а тоже кто-то должен платить. То есть, вот ты должен на 2-3 съезда съездить, там заплатить. А теперь ты должен еще э, заплатить за сертификацию. Она тоже 1012, если не больше. То есть, идет... Обычно вымогалово врачей, и я вас уверяю, что все эти сертификации они не дают никаких знаний. Мы все равно как занимались свои, вот как лечили, так как нам говорят. Мы лечить так и будем. Эта сертификация, она никакой воли нам не дает, потому что между врачом и пациентом стоит страховая компания. У страховых компаний есть свои стандарты, по которым врач обязан лечить. Поэтому как бы вы не сертифицировались, что бы вы ни делали, вас все равно будут лечить так, как написал робот страховой компании, который сказал так и так, а иначе не будут оплачивать лечение. И поэтому эти несчастные больницы сейчас крутятся как могут. Поэтому отношение хамское, просто скотское в лечебных учреждениях к, к, к этим пациентам, да и, собственно говоря, отношение пациентов к врачам тоже оставляет желать лучшего. Вы тоже, вы тоже очень сильно изменились. Не просите к себе хорошего отношения, потому что вы тоже относитесь ничуть не лучше, как относятся к вам. Вот поэтому, поэтому тут надо решать, конечно, глобально. Поэтому, когда вы приходите в какой-то кабинет и висит стена, увешанная сертификатами... По большей части вы можете и не верить, потому что из одного и того же сертификата можно все это сделать ксерокс, можно на любых фотошопах отфотошопить и сделать великолепный сертификат портодонтии, который у вас просто быть может. Если у кабинета хорошая крыша, то вы их не тронете, вы их не пробьете и так далее. Вы прекрасно знаете, что если прокуратура, ментовка или какие-нибудь... Все наши главные врачи у нас сейчас депутаты, что такое депутатство? Депутатство дает неприкосновенность, то есть вы не пробьете эту стену. Конечно, эту стену пробить можно, но отношения вот очень сильно изменилось из-за этой системы. Поэтому сейчас вот про меня рассказывают там сказки: что вот, а, она вот не сертифицированная, специалист и так далее. Я почему и говорю про эту сертификацию? Что сертификация стала сейчас всего лишь вымогаловым. С врачей вот этих денег, которые вымогают бонзы от медицины. Опять же, почему они так сильно ненавидят БАДы? Почему они так сильно? Потому что БАДы и деньги это со здесь совершенно разные источники и источники питания денежного. И я знаю, что там даже какие-то штрафы предусмотрены за то, что врач назначит бат, а не то, что продается в аптеке. Поэтому, уважаемые пациенты, если вы, конечно, хотите, чтобы вас нормально лечили, то лечитесь. Но вы знаете только одно, что сертификация вовсе не говорит о том, что человек грамотный. Потому что помимо того, что если человек получит какую-то новую методику лечения, то ему никто не даст в его поликлинике ее внедрять. Либо, допустим, и еще, если он и говорит, что он этой методикой работает, ему нужно наработать практику, а потом только брать за это деньги. Потому что в любой методике есть свои нюансы. И вы можете быть тем исключением, которое тем неприятным исключением, которое в этой методике, ну, будет какой-то какой нюанс, который нужно было вот не делать, а вам вот все равно сделали, потому что так вот полагается, а поскольку так и так. Ну, в общем, вы сами понимаете, о чем я говорю. Поэтому сертификация не является признаком качественного, ну, качественного, качественных знаний врача это всего лишь социальная защищенность того что врач сможет чтобы его не трогали но сейчас трогать могут по любой по любому это просто вымогательство с врача то есть зарабатывают все вот эти факультеты в первую очередь зарабатывают главные врачи и профессора которые приезжают квалифицировать вот этих несчастных врачей. То есть это повод лишний раз содрать с врача деньги. Но как вы считаете, будет вас после такого отношения врач лечить? Или он будет пытаться заработать на вас деньги на следующую сертификацию, чтобы иметь возможность заработать хоть какие-то деньги и накормить своих детей и, в, и свою семью? Подумайте над этим. К нам пришла американская система. Но принесла ли она намного хорошего или много плохого, это вопрос. Так что вот вам сертификация в кавычках, я называю врачей. Никаких знаний эта сертификация не дает.